Глава 13. Иаков и ангел. Снова вина Иакова, заполучившего обманом благословение, принадлежавшее брату, предстала перед ним. Теперь Иаков боялся, что из-за совершенного им греха Бог позволит Исаву лишить его жизни. В своем отчаянии он всю ночь провел в молении. С неба к Иакову был послан ангел, обличивший его в неправоте и напомнивший ему, как все произошло. Когда же ангел обернулся, собираясь покинуть Иакова, тот ухватился за него и попытался удержать. Он плакал и умолял его не покидать его. Он клялся, что глубоко раскаялся в своих грехах и неправедных поступках, совершенных против своего брата, из-за которых ему пришлось покинуть отцовский дом на целых двадцать лет. Иаков отважился сослаться на Божье обетование и знаки его благосклонности, дарованные ему в то время, когда он находился вдали от отчего дома. Всю ночь Иаков боролся с ангелом, моля его о благословении. Казалось, ангел не хотел внимать его молитвам, постоянно напоминая о его грехах и в то же время пытаясь вырваться от него. Но Иаков был полон решимости удержать ангела не только физической силой, но и силой живой веры. В своих страданиях Иаков обращается к раскаянию своей души и к глубокому смирению, которые терзали его за совершенные грехи. Ангел слушал эти мольбы с мнимым равнодушием, не прекращая попыток освободиться из крепкой хватки Иакова. И хотя он мог воспользоваться своей сверхчеловеческой силой и вырваться из рук Иакова, он все же решил этого не делать. Но поняв, что так просто Иакова ему не одолеть, он решил показать ему свою сверхчеловеческую силу. Коснувшись состава бедра Иакова, ангел повредил его. Но даже физическая боль не заставила Иакова сдаться, Всеми силами он намеревался получить благословение, и даже столь сильные страдания не могли отвлечь его от этой мысли. Его решимость окрепла еще более, чем она была до начала схватки. Его вера все возрастала и крепла, пока не достигла предела. Тем временем настал рассвет. Он не смел отпустить ангела, пока тот не благословит его. И сказал... «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Тогда ангел сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Иаков». И сказал, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков будешь одолевать». Бытие, глава 32, стихи с 26 по 28. «Стойкая вера Иакова победила». Он не выпускал ангела до тех пор, пока не получил желаемого благословения и уверенности в том, что его грехи прощены. Отныне имя его было изменено с Иакова, запинателя, на Израиль, что означает «князь Божий». Спросил Иаков, говоря, «Скажи имя твое». И он сказал, «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. И нарек Иаков, имя месту тому Пинуэл, ибо говорил он, «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Бытие, глава 32, стихи 29-30. Всю ночь с Иаковом пребывал Христос. С ним он боролся. Его он не отпускал, пока тот не благословил его. Господь, слышавший мольбы Иакова, смягчил сердце Исава. Ни одного неправедного действия Иакова он не одобрил. Его жизнь была полна сомнений, запутанности и угрызений совести из-за содеянного греха. Но все это осталось в прошлом, после тяжелой схватки с ангелом и доказательств того, что Бог простил его грехи. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. «В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами» а Господь есть Бог Саваоф, Сущий, и Егова имя Его. Осия, глава 12, стихи 4-5. Исав шел навстречу с Иаковом с армией, намереваясь убить своего брата. Но в ночь, когда Иаков боролся с ангелом, к Исаву был послан другой небесный вестник. Во сне он увидел Иакова, который вот уже двадцать лет скитается в изгнании вдали от отцовского дома, опасаясь за свою жизнь. Он видел его скорбящим об умершей матери. Исаву было показано смирение его брата и ополчение Божье, окружающее его. Ему снилось, что когда они наконец встретятся, он не захочет умертвить его». Проснувшись, Исав рассказал своим воинам об этом сне и велел им не причинять никакого зла Иакову, ибо Бог Отца его был с ним. И когда они встретят Иакова, никто из них не должен вредить ему. Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, и с ним четыреста человек. Бытие, глава 33, стих 1. А сам пошел перед ними и поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. Бытие, глава 33, стихи 3-4. Иаков умолял Исава принять жертву мирную, от которой Исав отказался, но Иаков убедил его. «Прими благословение мое, которое я принес тебе» потому что Бог даровал мне, и у меня есть все, и упросил его, и тот взял. Бтие, глава 33 стихи 11. Иаков и Исав представляют два класса людей. Иаков праведных, а Исав грешников. Тревога Иакова возникшая, когда он узнал, что Исав идет на него с четырьмя сотнями воинов, иллюстрирует собой обеспокоенность праведников в то время, когда будет издан указ об их истреблении перед самым пришествием Господа. Когда нечестивые соберутся вокруг них, они исполнятся скорби, ибо, подобно Иакову, не смогут явно увидеть спасение для своих жизней. Ангел предстал перед Иаковом, и тот, ухватившись за него, не отпускал и боролся с ним всю ночь». Также и праведники в трудные и мучительные времена будут бороться в молитве с Богом, как Иаков боролся с ангелом. В отчаянии Иаков всю ночь молился, чтобы не пасть от руки Исава. Праведники в своих душевных муках будут денно и ночно взывать в молитва к Богу, прося избавить их от рук окруживших их нечестивцев. Иаков признал свою недостойность. «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему». Бытие, глава 32, стих 10. Глубоко осознавая свои недостатки, дети Божьи в часы отчаяния будут в слезах признавать свою полную недостойность и, подобно Иакову, умолять его об обетованиях, данных во Христе кающимся грешникам». Когда в отчаянии Иаков ухватился за ангела и со слезами умолял его, небесный вестник для того, чтобы испытать его веру, также напомнил ему о грехе и пытался освободиться от него. Такие испытания перенесет и народ Божий в своей последней борьбе с силами зла. Бог испытает твердость детей Божьих и их веру в спасительную силу Господа. Ничто не могло заставить Иакова сдаться. Он знал, что Бог сострадателен, и положился на его милость. Обращаясь к вестнику, Иаков смиренно напомнил ему о тяжких испытаниях, которые он познал из-за своего греха, а также о своем раскаянии и умолял его об избавлении от участи пасть от руки Исава. Так настойчиво он сражался всю ночь. Вспоминая ошибки своего прошлого, он практически пал в отчаяние. Но лишь одно он знал, что ему суждено либо получить Божью помощь, либо погибнуть. Он крепко удерживал ангела и направлял к нему мольбы, которые сопровождались мучительными искренними слезами, пока не одержал победу. Так будет и с праведниками. Народ Божий, вспоминая прожитую жизнь, почти утратят надежду. Но когда они осознают, что это вопрос жизни или смерти, они будут искренне взывать к Богу и умолять Его вспомнить об их прошлой скорби и смиренном раскаянии во многих их грехах. Они возложат свое упование на обетование. «Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мной? Тогда пусть заключит мир со мной» двадцать 27 глава стих 5. Таким образом, их искренние прошения будут возноситься к Богу днем и ночью. Если бы Иаков не раскаялся прежде в том, что обманом приобрел первородство, Бог не услышал бы его молитвы и не даровал ему жизнь. Народ Божий, подобно Иакову, проявит непоколебимую веру и решимость, которые не принимают отказа. Они будут чувствовать свою недостойность, но не станут скрывать ни единого прегрешения. Если бы они имели за собой грехи, в которых они не исповедовались или не признались, то их сердца, испытывая страх и мучения, были бы сокрушены от осознания собственной испорченности. Отчаяние лишило бы их искренней веры, и они не дерзнули бы молить Бога об освобождении, но тратили бы свои драгоценные минуты на покаяние в скрытых грехах, и оплакивание своего столь ненадежного, безнадежного состояния. Те же верующие, которые во время смутных часов окажутся неподготовленными, в отчаянии станут исповедоваться перед окружающими в своих грехах. Слова их будут полны жгучей тоски, в то время как нечестивые будут глумиться и торжествовать, видя их страдания, всем им не видать спасения. Когда Христос встанет с трона и покинет самое святое место, тогда наступит время скорби, и судьба каждой души будет решена, ибо более не будет искупительной крови, очищающей от греха и скверны. Покинув святое святых, Иисус решительным голосом, передающим весь авторитет царской власти, провозгласит. Неправедный пусть еще делает неправду, Нечистый пусть еще сквернится, Праведный дотворит да правду еще, И святой да освещается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, Чтобы воздать каждому по делам его. Откровение, 22 глава, стихи 11-12. Те, кто медлит со своим приготовлением к Дню Господню, не смогут подготовиться ни во время скорби, ни в последующее время. Не смолкнут искренние стенания детей Божьих, молящих об избавлении. И хотя они не смогут припомнить ни одного конкретного греха, все же осознают, что мало хорошего сделали в жизни. И грехи заранее переданы суду и прощены. И грехи перенесутся в далекий край забвения, и они не смогут их вспомнить. Да, над ними нависнет угроза определенного разрушения. Но, подобно Иакову, их вера не поколеблется от того, что они не получат мгновенного ответа на свои молитвы. И даже муки голода не заставят их молитвы смокнуть. Они будут уповать на силу Божью точно так же, как Иаков, который ухватился за ангела. Их души возопят, «Я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня» Бытие, глава 32, стих 26 Подобно Иакову, праведники восторжествуют, услышав глаз Господень, дарующий избавление. Это время бедствий и страданий потребует от нас серьезных усилий и решительной веры, которая помогут вынести промедление и голод. И если даже ослабеем, не потерпим неудачи, хотя и подвергнемся суровым испытаниям. Период испытания — это время, отведенное каждому для приготовления к Судному дню. Всем, кто пренебрегает подготовкой к этому дню и не прислушивается к верным предостережениям, не будет прощения. Искренняя и упорная борьба Иакова с ангелом должна послужить примером для всех христиан. Иакову удалось одержать победу, потому что он был настойчив и решителен. Каждый, кто подобно Иакову, возжаждет получить благословение Божье и будет, как и он, с искренностью и настойчивостью держаться обетований, станут победителями, как и патриарх Иаков. Многие верующие ленивы в духовных вещах, поэтому так мало они испытывают истинной веры, и так мал вес этой истины. Они лелеют свой эгоизм, не хотят прилагать усилий, чтобы смиряться перед Богом, и не желают долго и усердно молиться о благословении. Именно поэтому они не получают его. Вера, которая сможет пройти все испытания во время скорби, должна уже сейчас и ежедневно упражняться». Те, кто сейчас не прилагают серьезных усилий для того, чтобы проявить неутомимую веру, будут совершенно не готовы к тому, чтобы явить веру, которая позволила бы им выстоять в день скорби. Не все сыновья Иакова вели праведный образ жизни. В какой-то степени они были затронуты идолопоклонством. Бог не одобрил, жестокой и мстительной расправы сыновей Иакова над жителями Сихема. Иакову были неведомы их намерения до самого момента совершения насилия. Узнав об этом, он осудил сыновей, сказав, что они возмутили его и сделали его ненавистным для жителей той земли, и что из-за их неправедного поступка соберется против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 «И очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в, пусты, в пути, которым я ходил». И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах их, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихемы. И отправились они» и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых». Бытие, глава 35, стихи с 1 по 6. Иаков потребовал, чтобы его семья, смирившись перед Богом, сняла с себя все свои украшения, чтобы, принеся таким образом жертву Богу, искупить свои грехи и умолять его не покидать их и не оставить их на растерзание язычникам. Бог принял усилие Иакова, направленное на то, чтобы удалить зло из его семьи. Господь явился ему, благословил и возобновил данное патриарху обещание, потому что видел, что он почитает и боится его. И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный. Бытие, глава 35, стих 14.